Что нельзя делать в ганданту, а что можно? Давайте разберемся, ведь мало кто это знает. Первое. Во время ганданта отложите именно материальные начинания, которые связаны с денежным риском или опасностью для тела. Важные хирургические операции, глобальные переезды, денежные вложения, сделки с недвижимостью. Все это лучше делать не в ганданту, если не хотите застрять в переходных энергиях. Для этого, конечно, нужно знать даты начала, завершения, чтобы заранее все распланировать. И поэтому так выгодно подписаться на меня во всех соцсетях ведь я всегда освещаю гонданты заранее. Второе. Во время гонданты можно и нужно идти активно в духовной реализации и очищать свои тонкие энергетические составляющие. Например, через рейки, чистки, дыхательные практики, молитвы, мантры, медитации. Это все будет самой лучшей поддержкой и даже защитой в такие дни. Третье. Будьте максимально внимательны в каждом текущем моменте. Наблюдайте его, осознавайте его, замедляйтесь. И четвертое. Изучайте ваши личные сектора гондант через свой гороскоп. Это на самом деле духовная практика. Только изучайте верно, с личной обратной связью от учителя. Лично я именно так и обучаю. Узнавайте ваше предназначение, узнавайте ваши личные планетарные периоды. Это все существенно облегчит прохождение ганданты, ведь это буквально ваш личный навигатор. А если у вас его до сих пор нет, напишите мне в директ кодовые слова «Хочу навигатор». И я отправлю вам видеоурок «Три практики для прохождения любой ганданты, «Подборку по гандантам всех планет» и «Индивидуальные рекомендации». Жду ваш запрос.